лекции, что там преступников, да, предположим, что mm -hmm. ужасно совершенно, что с этим делать, как с этим работать, если ты уже там. Вот mm -hmm. у меня, да, у меня народовольцы, там в mm -hmm. шестом колене, и вот это все сейчас до сих пор это как бы идет, это mm -hmm. проклятие, оно очень живое, когда я вот 40 дней разговаривала mm -hmm. с этой женщиной, которая mm -hmm. управляла. Да? Она до сих пор я чувствую ее боль, обиду и очень живое проклятие, оно вот прямо вот живое. И с ним ну, невозможно ничего сделать. Да. или я ничего не могу сделать. Это, наверное так лучше сказать, это такой да. прямо как огненный шар, который вот, ну, никак не преодолеть. Вариантов немного на самом деле есть, но конечно немного. Хорошо, что вы уже полдела, что вы знаете, откуда она идет и за что. Избавиться от него можно несколько методами. Первое. Получить прощение у того, кто проклинал. То есть вымолить, отмолить, упросить, выкупить там как угодно. Нет. Это один из вариантов. Второй вариант. Уйти под более высокого сюзерена, то есть он выкупит твою вину. Выкупит твою вину у того, кто проклял. А вот в христианской традиции для того, чтобы выполнить это условие, кто-то из членов рода уходил в монастырь. Как, знаете, как вот козёл отпущения, да, выступал в качестве козла отпущения. То есть он забирал на себя все грехи рода, проводил определенную молитву, проводил определенный ритуал. В этом состоянии он уходил в монастырь, там он получал второе рождение, посвящение, постриг. И в этот момент его грехи обнулялись. А его душа, и его сознание и жизнь его отныне принадлежали христианской церкви. Вот это был вариант освободить род от проклятия. А можно принести жертву каким-то богам, которые не христианские, да? потому что уход в монастырь это тоже жертва. То есть человеческая жертва, сам себя в жертву приношу, то есть добровольная жертва всегда ценилась очень высоко по принципу жертвы Христа, он тоже сам себя принес в жертву. Можно воззвать, скажем так, силам немножко иного плана, не христианским, древним, языческим силам, духом природы, силам природы, принести им жертву, всегда кровавую. Для этого, например, в греческой традиции там, очищение от убийства ⁇ это омоление кровью, например, в Вот такая вот жертва должна была быть принесена. Весьма значимо и по деньгам, и по возможностям, да, и все это ритуально резалось и так далее. Это третий вариант. Четвертый вариант чисто ритуальный, магический. Сразу вам скажу, я не знаю практиков, которые рискнули бы сейчас в наших современных условиях провести этот ритуал. Я о нем читала. Я сама не рискую, Но я о нем читала в старых описаниях, да, что иногда делалось следующим образом до сих пор практикуется в Индии, вот, вот там точно практикуется. И у нас на Руси практиковала, значит, делалось следующим образом. Кто-то из рода проклятого, женщина вступала в брак, например, с лошадью или со свиньей. Проводился ритуальное действие, церемониальный брак. По правилу считается, по тому правилу, в котором мы жили, что муж берет на себя все грехи и долги жены. Соответственно, происходил в этот момент перекид. Женщина, она как концентрация всего рода, перекид на свинью, дальше свинья ритуально убивается. Таким образом все, проклятие сходит на нет. Это очень поверхностное описание ритуала, на самом деле он гораздо глубже, там такие силы призываются под это дело, чтобы подтвердить этот брак и взять со свиньи все это дело увести в ну страшные совершенно силы, да, которые сейчас, сейчас призвать без ущерба для собственной психики просто нельзя. Ну, вот. Раньше были специалисты, которые делают. Сейчас такой ритуал, насколько я помню, лет десять назад последняя информация проводился в Индии, когда женщина проклятого рода вышла замуж за собаку. Вот я не знаю, правда, что они там сделали с этой собакой. Может, корейцам продали. Может, еще что. Вот. Но, но, по крайней мере, вот такой вот факт был, и его описывали, для чего это делается. Потому что есть проклятый род, да, и вот женщина пошла на такую добровольную жертву, выйти замуж за пса. Вот таким вот образом. То есть это еще один вариант. Возможно, есть и еще. То есть если поискать, наверняка в аналог мы найдем, как люди справлялись с этой задачей. То есть освобождали весь свой род, без проклятия. Важно одно, без жертвы не обойтись. Либо тебя прощают, либо ты приносишь жертву. Иногда бывает очень высоко. Очень высоко. Крещение своих детей ⁇ это тоже своего рода жертва. Тоже откуп за что-то. На грехи. Уже хорошо, что знаете за что. Проще работать. Проще работать. Поверьте, самый простой способ это прощение того, кто проклинал. Способов вагон. Начиная от грубого шантажа, заканчивая бесконечным начинанием. Нет, шесть поколений, Шесть да, поколений, и пред. вот, предок говорит, что нет, я. Ну, была такая фраза, что пойди научи свою дочь любить, да. а тогда я посмотрю на тебя, но. Это же такое расплывчатое желание, да. как ты это сделаешь. Да. Да. А я говорит, посмотрю на это. В любом случае задумайтесь, задумайтесь, просто поставьте, загрузите в подсознание задачи, да, чем вы можете рассчитаться, то есть какую жертву вы можете принести, и какая жертва была бы приведена. Вот. И потом впоследствии можно будет уже думать, думать, в каком направлении двигаться и как правильно приносить эту жертву. Если, конечно, она вам будет просима. Если она вам будет просима.